Привет, я Аня Сейли. В этом видео хочу показать вам несколько моих любимых нарядов. Будет два основных наряда, но я решила сочетать вещи одного наряда с другими вещами моего гардероба. Так что образов будет много, и я даже попробую скомбинировать такие вещи, которые я раньше никогда не комбинировала. Так что мне будет очень интересно узнать, какой образ вам понравится больше всего. И да, надеюсь, что вам будет интересно. Итак, первый наряд. На мне короткие джинсовые шорты, которые я сделала сама. Сначала они были обычными джинсами, а теперь они стали модными шортиками. Окей, я шучу, но это на самом деле одна из моих любимых вещей из моего гардероба. Также я надеваю свою любимую футболку, топ. Честно говоря, я не знаю, как называются такие вещи. Для лета она просто идеальна, потому что в ней вообще не жарко, и тебе даже будет казаться, что ты ничего не надел. Так хорошо эта футболочка позволяет дышать делу. И обычно в таком наряде я летом хожу почти каждый день, если на улице жара. Часто я беру с собой камуфляжный рюкзак. На самом деле я люблю до да, безумия камуфляжный стиль вещах. Не знаю почему. Потом я добавляю сюда такую легкую длинную серую кофточку. Не знаю, подходит ли она сюда, но мне нравится. Также здесь есть капюшончик. я снимаю эту кофточку и надеваю красную плечатую рубаху она добавляет немного дерзкого стиля в этот образ я купила ее на свой день рождения кстати это мужская рубашка и на ней написано что я неприличный мальчик и все равно что я девочка правильно я никогда не комбинировала короткие футболочки с длинными рубашками, так что интересно услышать ваше мнение, что вы думаете о таком образе. Мне также нравится, когда рубашка завязана у меня на поясе. И теперь я такая американская girl. Для следующего второго наряда я надеваю темные джинсы на завышенной талии. И мне кажется, они для этой белой футболки подходят больше, чем шорты. Не знаю. Далее я переодеваюсь в обычную серую кофточку. И чтобы этот наряд не выглядел так скучно и серо, конечно, надеваю рубашку. И почему бы ее снова не завязать на поезд? Я думаю, рюкзак и здесь может дополнить мой образ. И это все. Напишите, пожалуйста, какой образ первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой или седьмой вам понравился больше всего и какой не понравился. Я буду рада почитать ваше мнение и да, я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Я люблю вас, до встречи в новом видео. Пока! till tomorrow